На прошлой неделе а, заказала на сайте а, сыроварню. Вот тут написано сыроварня массово а, для своих родителей, у них коровки. А, сейчас будем вскрывать. Пришло в такой классной а, деревянной коробочке, очень красиво. Сейчас посмотрим. Тут, правда, все не просто, но я думаю, я справлюсь. Ну да, тут смотри, все красиво сделано. Прям видно, что с душой. Даже шестигранничек вложили. Я думаю, в такой коробочке, наверное, должна быть там очень-очень красиво, очень круто. О! Ну как тут Ух ты! Комплектик. Книжка. Ой, как тут все серьезно. Латмусовые бумажки. Подарочек, книга сыров. Так вот, я думаю, что очень-очень будет кстати. Еще в подарок положили а, несколько заквасок. Так приятно. Еще какие-то крутые. Да, я думаю, что потом будем разбираться. Уже вот еще одна такая лакмусовая бумажка. Здорово. Перчатки. Наверное, шапочка с халатиком. Класс. Как красиво все упаковано. Прям вот я понимаю, что я отправлю это родителям в подарок. И прям так очень солидно, очень... Здорово все сделано. Ой, красота какая. Так, М -м -м. какие. Это, наверное, для масла не буду вскрывать, потому что я еще это все буду отправлять родителям. А вот это, наверное, для сыра. Как хорошее крепление, все будет прям отлично работать. Ну, а это что-то, я даже не знаю что, надо разбираться. Ну, наверное, тоже для сыра. я ее не вытащу. Так, тут что? -то. Что? Причем? Треска для сыра. Классно. О! Красотка! Вот такая упаковка Классная. Так, это тоже надо что-то разбираться, что это. В общем, тут прям да. у нас целый комплект сыровара. Здорово. Это, наверное, вот так. Я предполагаю.